Всем привет! Сегодня хочу привить на большую будинлию еще два разных сорта. Я уже два раза пыталась, не получается у меня прививка никак, но я все равно добью и все равно привью. Очень красиво будет. В прошлый раз... Я прививала, делала прививки уже такое на коричневую такую, знаете, кору. Вот, на, на старые, прям вообще. Сейчас хочу попробовать привить, вот, знаете, такая вот кора. Она не коричневая, а такая зеленая еще. Хочу попробовать вот так сделать еще. И я в прошлый раз делала расщеп Посередине делала разрез и туда вставляла, да, как колышком. А сейчас хочу просто сбоку. У обеих маленько убрать и их срастить попробуем так но сейчас придется вот эту ветку немножко почистить мне освободить ее вот так вот, вот эту тоже срезать придется все вот эту тоже придется срезать можно срезать вот, вот этот материал Здесь тоже. Можно вот так, вот. так одну мы привезли Review. Тот у меня сорт, она цветет таким, знаете, сиреневым. Ой, извините, ну да, таким цветом. Вот. А это у меня красная. Наверное, вот это вот я вот это сейчас режу. Вот. Тоже, видите, у нее как бы плотное, не коричневое, а зеленое. Это, кстати, у меня вот эти вот два кустика которое я посадила в одну кашпо. Вот одна у меня цвет набрала, а красная пока не цветет. Вот я их хочу и попробовать. Красную я уже отрезала, череночек. И от этой тоже черенок возьму. Вот здесь вот почечка. Я ее оставляю. А вот эту почечку... Это вот неудобно. Так. Второй также сейчас я примерно посмотрю, угу. вот так же, вот так их вот так вот нужно потом плотно друг к другу. Вот так вот смотрите, как хорошо. Вот теперь главная задача их хорошо стянуть. Я для прививки купила ленту Фум. Она хорошо, прям вот прямо мне нравится, как ей вот так вот прям плотненько, так вот перематываем. Вот это все нужно прям, знаете, плотно, прям плотно к друг другу. Вот так вот получилось. Теперь я хочу вот так вот пакетик одеть. Такой создать ей микроклимат. Вот это вот хочу вообще убрать ветку. Она не нужна. Вот она. вот она такая худая, лучше ее убрать, пусть она лучше ствол утолщает, не тратит силу вот на такие вот. Такая. Колючая. Так, вторую я беру вот этого сорта веточку. Здесь также вот почка. Вот почка. Я вот так вот здесь собираю кору. Вот так. У них вот эти вот почки совпадали. наверное, вот так вот. Так, сейчас вот эти вот я тоже вот так вот убираю. И хорошо друг к другу их нужно притянуть. Жадеваю подкипчик. Вот эти листочки тоже нужно оборвать с ветки. Ну вот, сделала две прививки разным сортом, то есть на ней сейчас а, три сорта в итоге как она сиреневая, красная и оранжевая. Но я настойчивая, все равно добьюсь этих прививок, даже если этих вдруг не получится, я заново буду прививать и буду снимать. То есть первый раз я уже говорила, что я прививала на такие уже старые ветки, которые кора коричневым цветом была. Сейчас кора зеленого цвета. Думаю, на молодых лучше привьется. Решила пополнить э, свою коллекцию «Булин и вот добавила еще три сорта. Это у меня вариантная, цветет она красным. Это «Калифорния Голд», прям желтые такие цветы, очень красиво, цветет обильно. И вот это вообще красотка, это называется «Сноу Кап Милти». То есть, она знаете какая? Она пестро листная. То есть, у нее разным цветом будут предцветники. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.